Всем здорово. Не успела от нас уехать БМВ, как бы поставилась и не успела никуда уехать. Есть желание у клиента. Я делал на эту БМВ вот эти вот стоечки переделал, но ну, они облезли БМВ и зеркала, вот эти вот рамочки делал. Желание такое. Хром, поскольку мертвый, ну он уже мертвый, все ему как бы. Привет, Андрей сделать шадофлайн ну само собой переделать то что я уже сделал вот эти уголочки и хром чтобы был как с завода черный все бы оно ничего если бы не было так весело с разборкой потому что на месте красить это нельзя по причине того что в резинки туда не залезешь вот так резинки не подворачиваешь нормально если их отворачивать это ты неделю будешь клеиться как то мотовать это все это же грунтовать надо грунт перетирать надо красить надо поэтому надо разбирать разбирается, оно как бы все разбирается вот оно лежит в разборе на полу уже. но двери высыпаются вообще в нуля разбирается довольно-таки гениально и просто ну, надо туда залезть, там отковырять там не сломать, аккуратно клипсы поотщелкивать резинки снимать со стопоров там со стопоров там вот там, вот там, вот тут но честно скажу, BMW гениально продумали крепление этой всей ерунды Единственное, что не снимают, это вот этот уголок Чтобы этот уголок разобрать, это надо разобрать всю дверную карту Начинку карты, стекло, моторы Уголок вот этот пойдет вместе с этой рамкой Поэтому проще все равно всю машину запечатывать Это не на один день тут работы То есть Запечатывается вся машина в пленку Оставляется окно для работы с вот этой вот штукой и все То есть это мы не вытаскиваем с места Значит, что нам вообще понадобилось для работы? Отвертка, ковырялка, ковырялка, отвертка. Пойдемте покажу. Тут интересный еще момент получился по э, выяснению, чем я буду делать адгезию к хрому. К этому. Потому что просто замотовать э, наждаком ну, уже проверено. Не держится так, как хочется, чтобы держалось. Мне из Германии, товарищи, где я работал на сервисе, прислали двухкомпонентную... Господи, двухкомпонентный кислотник немецкий, заводской. Пообщавшись с технологиями, они сказали, да, двухкомпонентный кислотник даст хорошую довольно-таки алгезию для того, чтобы можно было, допустим, на 120-180 риску нанесенную на хром чтобы была хорошая адгезия к следующим покрытием но само собой все это делается через грунт наполнитель который надо перетирать теперь выковыриваем молдинг молдинги тут кончены молдинг чтобы выковырить и не согнуть его он, не знаю это а надо только знать как он крепился но молдинги уже все снимались они все погнутые все кривые поэтому Тут особо мы ничего не сохраним. Водительский молдинг, я так понимаю, вообще ему доставалось по жизни очень сильно, очень много. То есть, когда тянут его снаружи, отрывают, он гнется. Его надо тянуть изнутри, кривой лопатой. Тогда мы разгинаем резиновое укрепление молдинга и спокойно его вот так вот извлекаем. Если посмотреть внимательно на этот молдинг, он весь кривой. То есть, вот он, у него вот тут дуга, вот тут бугор, он вот так дугой весь прогнутый. Так это с тем учетом, что я его еще пытался рихтовать. К сожалению, что после покраски вот эту вот дугу будет очень сильно видно. Я, конечно, еще попытаюсь его тут поподжимать, поподминать, чтобы он был более-менее ровный, но ну это прям совсем. Это прям вообще. Я не уверен, что у меня что-то с ним получится сделать адекватное. Ну, хотя бы как-то его надо будет в чувство привести. Но это все потом. То есть не главное. Наша задача разобрать. Идем дальше. Смотрим, что у нас получится. Непонятно, пока дверь закрыта, непонятно, как закреплен этот молдинг. Этот молдинг закреплен на направляющих, то есть его можно в принципе снять и так, но прежде чем его снимать, все равно вот тут вот, вот эту черную пластиковую штуку держит три самореза вот тут резинку все равно хоть так хоть так вытаскивает. Резинка вытаскивается только с этого угла, так чтобы ее не порвать. Молдинг снимается вместе с верхней резинкой. На себя тут один стопор у резинки есть. Потом, когда сняли с резинкой молдинг, из резинки спокойно вынимается остается в руках. Далее, чтобы не рвать резинку, ее проще всю извлечь вообще. Потом она туда станет на тяжелую, потому что она вся коротенькая. знаешь, вот они три самолета. Все, вот. передняя дверь разобрана. Хорошо, когда знаешь, что куда шевелить Продолжим. Вчера после разборки всего накрыли машину. Машинкой 180 кой поснимал плоскости. Сейчас доработаю вручную, только тут уголочки. Заклею бумагой на кузове. Здесь все выглядит таким образом. А также 180 кой и 220 тут прошел молдинги. Хром поздирал на торсах аж до металла. И видно, что на металле под хромом. Ну, под никелем, не знаю, что это, как правильно, как будто очаги коррозии, но они не вычищаются уже, то есть они вот так, как есть, то есть уже драл их, драл, драл, драл, так и остаются стоечки, та же фигня, ну и тут, то есть так, в общем, получается, хрома кажется немного, когда его красиво развесил, да его и так немного, ну, заботы с ним, скажу, реально немало. Вычесывал я, потратил все это ж в руках. Между ног там зажимаешь эту пластиночку. Чешешь, на стол ее не положишь. У нее усы мешают ей лежать нормально. Вот эти выступающие. Короче, все в руках и между ног зажимается. За него вот это вот, не знаю, часа, наверное, 2. Ну, плюс-минус 2 У нас он пылесос ходит, который мои тапки ворует перчатки таскает и так далее. Наш новый житель, да, мирешка. Вот, сейчас. Здесь заклеим, доработаем чуть-чуть крупным наждачком торцы, резинки позаворачиваем. Идемте, покажу, чем будем обрабатываться. К нам тут пришла посылка из Германии. Чуть-чуть приехала олова, самую малость паст и так далее. Но тут из самого интересного, это там, где я раньше работал, ребята мне выслали вот такую вот вещь. Это праймер заводской, фольксвагеновский. Это то, чем работает кузовной цех при заводе. Это двухкомпонентный материал. Я уверен, что по качеству это будет немного лучше, чем то, что мы сможем купить на рынке от какой бы то ни было фирмы, потому что это, вот эта компания делает по заказу Volkswagen. Я уже как-то показывал, когда работал в Германии этот материал, эти баллоны. Кто не видел? Кто недавно подписан, сейчас покажу. Чуть-чуть расскажу о приколах этих баллонов. И на него будем мы наносить. Будем мы наносить, что у нас есть. Баночка черного. Dark Грей уже как раз заканчивается. У нас есть и на замену пришла. Вот она. Докапываем остатки, поставим новую банку, замешаемся. Это будет грунт-наполнитель, который мы потом перетрем, и на него мы будем красить чистым пигментом. 181 -й. вот такой, вот такой делаем. Вот такой вот у нас будет чистый черный. Это я делал выкраску на Парша искали цвет. Как бы вот такой вот процесс работы. Приступаем к обработке кислотой. Баллон надо хорошо перемешать в течение двух минут. Здесь стоит пробочка такая, которая одевается сюда на клапан. Одеваем, нажимаем. И есть, нажали. Все, пробито. Дно пробито. Крышки нам не нужны. После того, как мы пробили, тут получается внутри одного баллона две емкости. Вот одну из них мы сейчас пробили, это отвердитель. Активатор, отвердитель. Ну, тот, который обычно в двухкомпонентных материалах. Хорошо также в течение пару минут перемешиваем. И мы получаем двухкомпонентный продукт, который у нас залит в баллон здесь носик, по-моему, да, с факелом, с распылением. И он даже, даже вращается. Все круто у этого баллона. Все. Хорошо, одно только но. После вот такой активации у нас есть 3 дня. На третьи сутки этот баллон уже можно выкинуть, потому что он испорчен. то есть продукт просрачивается. Ну все. Сейчас еще вот хорошо вымешиваем и приступаем к обработке. Наносить я буду его в два слоя. Тонкими слоями, между слоями до полного... Мотовение, пока не перестанет быть мокрым. Что у нас тут, какая суперинформация указана. Расстояние 15-20 см. Дать межслойку. Сушка полчаса до нанесения следующих слоев на поверхность. Приступаем к работе. Факел Факелы баллонов... Полный, на расстоянии 20 сантиметров, такой сантиметров 15, наверное. Такой мокренький слой. Ждем, пока он так весь помотовеет. И нанесем еще один. Лучше перестраховаться, потому что есть проблема у таких элементов, если их не обработать. Короче, если пойти методом просто вот зачухали, нанесли грунт и покрасили, при сколе начинает все это дело шелушиться, рваться. Пообщался с технологами. Вариаций разных много, но у нас на рынке, к сожалению, вообще выбор от того чем можно вот так вот сделать правильный хром там есть два путя двухкомпонентный грунт уликлера но его нет на рынке и лакодный компонент для голового металла его нет на рынке у нас выбор остановился только на кислоте поэтому через кислоту делаем теперь пускаем больше в залив есть есть полный залив мокрого второго слоя, знаете в чем прикол. тут в баллоне осталось процентов 15 потому что он уже начинает подплевывать в таком чуть ли наклонном состоянии. В принципе, получается удобно. Элементов как бы много, расход идет немалый по сторонам. И получается, что мне баллона вот этого хватило, ну, скажем так, на обработку ну, два элемента так попшикать местами где-то. Удобная компоновка. И в, в принципе, если осталось, то можно э, оставить и там на следующий день и через день еще где-то что-то там на протирах в грунте подпшикать. Но это выгодно там, где сервисные работы, где ты не один работаешь, а есть там кто-то подошел, он дай кислотничек пшик-пшик, но и мне дай пшик-пшик, и тогда это выгодно. А так, конечно, открывать на один элемент, где там будет чуть-чуть протиров, невыгодно. Я думаю, что этот баллон стоит, ну, не дешево, он стоит гораздо больше, чем литровая банка кислотника. Но это, блин, удобно. <клес> Полчаса прошло. Грунт лихлер -лих черный, э не разбавленный потому что мне тут нужно будет подтирать кое-где заусенцы есть, кое-где там на одном молдинге молотком его били, может даже шпотлевать придется чуть позже, посмотрим. Слоя будет 2, Второй чуть-чуть разбавлю уже. Продолжаем работы. Переезжаем в камеру. Машина у нас оклеенная с двумя вертикальными полосочками стоит. Будет краситься по месту. Молдинги подготовлены. 400-500 серый скачбрайт. Все вручную. Опять же, никаких машинок, ничего. Сейчас грунт для протиров. Смотрим, где у нас есть протиры на уголочках. Все должно быть... Закрыто, хотя бы припылено. И будем краситься. Краситься буду водой. А, черный 181 пигмент. Чистый. С добавкой One Step Auditive 101. -я. То есть мы ее нанесем как бы в полтора слоя. Черный сам по себе кроет хорошо. Поэтому будет полтора, я думаю, все укроет. Вот этот молдинг, который был молотком побит, я прежде чем начинать перетирку, я сделал риску 400 нанес тут двухкомпонентное шпакло, пока я тер все молдинги, тут все высохло, и я аккуратненько перебился, даже 400-500 из серой и все, на этом сразу за вот этот мотоцикл докрашу, который надо черным сделать. Зеркал лючки. Все позаматывал, потому что все идет в глянец. И тут малейший ссор Еще что-то нам недопустим. Так. 5 минут ожидания. Протираем липкой салфеткой все. И красимся. А, еще тут из интересного покажу. Работать буду быстрым лаком. Взял для пробы а 9 p Я его уже так пшикнул, где где там попробовал. Интересный лак тем, что он реально... Высыхает за 20 минут. Ох, как слой кипит. Все, ждем. Сейчас полтора слочка забабахаем. Посмотрим, что получится. Полтора слоя все укрыло. Тут тоже все укрыто, где шпатлевка была. Лачимся. Лачиться будем вот этим интересным лачком. Один к одному лади Он быстрый. Сколько у него тут сушка? Сушка, сушка. 45 минут при 20 градусах. Он, интересно, вот такой желтый. Я таких еще не видел. Оно сохнет реально быстро. В полтора слоя наносится. Но тут я нанесу, скорее всего, его в два. Чтобы мне можно было эти штучки Shadowfly, они всегда идеально, там без шагрений, без ничего. То есть я лучше нанесу два тонких. А посмотрю, может быть, вообще три тонких с хорошей межслойкой. Чтобы у меня была толщина. Причем, если что-то вдруг и надо будет, где-то можно было полирнуть уже стоя, когда все будет стоять на машине. Я сделал круг и добавил лака. Можно наносить следующий слой. Быстро, действительно, быстро сохнет. Прошло 20 минут. Как ни странно, реально лак. Все. Ну, прям реально все. Сюда я кинул три слоя. Толстеньких. Ну, получается, первый тоненький, второй полный. Дал минут 15 просохнуть. И третий полный, чтобы было мне что подполировать. Потому что есть соринки И даже с учетом, что я добавил антикратор, короче замыз, замызганные были молдинги до такой степени, Зеркалами вот особо большая проблема, что а, микрократера, то есть я их буду полировать, вот крупная сорина вот крупная сорина а, вот соринка короче, сорины притопил но не топил не сколько Сарины, сколько кратера то есть первый слой я не добавлял, увидел, что идут кратера добавил во второй и третий слой получается на добавку и вот сыринка крупная. А, тут, в принципе, так проблем вроде как нету. На молдингах, на маленьких. Будем сейчас солнышко вот это светит. Подсушивать их. Там может сегодня поставим их. Полировать буду на месте. Потому что в руках их полировать нереально. Тут их перечищать-то было непросто а полировать, так тем более. То есть все подполироваться будет на месте. Сегодня можно будет к вечеру собрать. Но сегодня я не рискну полировать этот лак. Он хоть и быстрый, у него хоть и указано, что он реально быстро сохнет. Но не хочу рисковать. Пусть он еще посохнет денек. И завтра там после обеда приступлю к полировке. Так, в общем, смотрится. Даже там, где было криво. Вот этот, там, где было криво. Смотрится нормально. Вот тут только одна пимпочка. Но я попробую на лаке точнуть убрать. Толщины как бы достаточно. А какой еще? Вот это водительский. Как ни странно, знаете, он смотрится даже еще ничего так. Я ожидал, что он будет хуже. Я его чуть-чуть руками помял, подровнял, насколько смог. Но я ожидал худший вариант, когда будет в черном. А оно еще неплохо смотрится. Доделан. Машин установлено, отполировано, ну отполировано, соринки поподбирал, не крупные которые, полировалось по сути только вот это, вот это, вот это и вот это, на вот этих молдингах одна соринка с другой стороны лежала, там ничего критичного, выгнали на улицу просто посмотреть, где еще может что подполировать, подтирать, посмотреть. Вот тут вот, где-то сыринка лежала. То есть, так, так, так и вот так вот подполировано. полочку этому один. Э, из плюсов реально мгновенно сохнет. Прям реально мгновенно. Из минусов туго полируется. Очень туго полируется. Царапучий. Вот это мы выменили, я тут два раза рукой протер. Но, опять же, цвет еще черный. Видны уже такие как. Тоненькая паутинка. Я считаю, что это царапучий лак. Хотя, большинство лаков пока свежий Так царапается Короче, быстро сохнет, хреново полируется а, Царапучий Что еще? Да и все, в принципе Во всем остальном лак как лак Блестит замечательно По блеску претензий нету к нему а, Шагрень растекается хорошо Все По машине С шад Смотрится прикольно теперь диски это мое мнение диски не в тему пороги теперь у нас высматриваются так что их надо было бы покрасить потому что это песоченные очень конкретно прям мутные места ну опять же сейчас покрась 2000 километров они опять запесочены их надо красить и в бронь тянуть по самой работе переделке этого шадохлайна у меня заняло два рабочих дня а почти полный. ну так часов по 6 наверное скажем так по геморронисти работы, честно скажу, работа дебильная Крутишься на ровном месте, все пальчиками-пальчиками придержи, коленочками как-то там прижми Машинками работать неудобно, потому что вибрирует все Ну, в общем, такая работа, скажу так, мне не хочется больше такие работы делать, они неудобны. С элементами проще Результат как-то виднее и Тут же ковыряешься, пока соберешь, пока разберешь Надолбишься Смотрится классно Ну, не знаю Что-то не по мне Не поперло Я получил, наверное, даже пленкой У тебя, наверное, это все дело. Единственное, что пленкой не затянуть нормально Это вот сюда за ворот, И здесь будет срез на узкой части За А так пленкой было бы реально быстрее Это все можно было бы сделать часа за 4 пленкой смотрелось бы, я думаю, ничем не хуже то есть с покраской ну вот эта пленка не затянуть да, уголочку пленки никак не сделать но с покраской это заморочка питающая да, плюс царапучесть, ну потом полировать можно как бы тут лачка налита жирно но царапучесть пленка не так сильно царапается такие вот дела все, теперь еще раз помыть машину подполировать что там вот с этой стороны я еще увидел пока на солнце стояло надо тернуть а помыть машину протереть да можно отдавать была у нас что-то подзависла так малость уже третья неделя третья неделя у нас торчит всем пока